Новая игра во вселенной CS GO, подготовка к глобальному венту и странные намеки от разработчиков. Всем привет ребят, последний ролик на канале выходил почти два месяца назад, однако у микрофона снова Максим и сегодня расскажу о всех своих находках, наблюдениях и инсайдах касательно нового и будущего обновления CS GO. Но перед началом. Хорошо играешь в кс и хочешь начать зарабатывать скиллом, тогда епульс e это то, что тебе нужно, ведь там ежедневно проходит множество турниров, где ты можешь сразиться один на один, со своим другом 2 на 2 или же собрать полноценный состав и сыграть командой 5 на 5 в различные игровые режимы и забрать крутой денежный приз. Все очень просто, проходишь регистрацию на сайте, регаешься на турнир и в случае победы получаешь призовые. Начиная с июля, призовый фонд ежедневных турниров составляет более 160 тысяч в месяц. Чем выше твой скилл, тем более крутые призы ты сможешь забрать. Регистрируйся по ссылке в описании и покажи на что ты способен. Удачи! В первую очередь, давайте быстренько пробежимся по обновлениям, которые вышли за время моего отсутствия, а точнее 6 наборов музыки и капсул наклеек. Мда тем не менее, за кулисами движняк происходит. Если вы следите за моим твиттером или телегой, вы скорее всего знаете, что всю прошлую ночь разработчики кс развлекались и публиковали всевозможные криптографические послания в виде эмодзи и странных намеков. Они практически всегда активизируются в соцсетях незадолго до обновления, и в этот раз не исключение. Я постараюсь как можно информативнее рассказать про все то, что мне известно, и можете вот прям сейчас по пунктам записывать, что я говорю, и потом после релиза сверить. У меня есть два варианта. Либо сейчас выйдет промежуточная обнова сортации карт, и в ноябре-декабре выйдет остальная часть в виде, предположим, операции. Либо, прямо сейчас, выйдет прям все запланированное. Да, я знаю, что мажор заканчивается только в ноябре, но, видимо, разработчиков это не особо-то и волнует. Помимо странных твитов, SteamDB заметил пустое обновление для игры. Однако, что намного важнее, к этому пустому обновлению был привязан скрытый App ID. Это скорее всего значит, что вместе с этим обновлением появится либо покупаемый предмет, либо отдельная страница в магазине. Это может значить либо вьюверпас перед мажором, либо опять же какой-то пропуск на ивент или операцию. Последние три месяца разработчики из Valve отдыхали небольшими группами на Гавайях, в связи с чем в период середины июля и до конца августа частота обновлений сошла на нет. Однако, по словам Джона Макдональда, он вернулся к работе на ТКС примерно 13 сентября, если посмотреть на график онлайнов бета-ветки для разработчиков, цифры плюс-минус сходятся. И можно с уверенностью сказать, что отпуск закончился не только у него и сейчас все ускорится. В ближайшее время должен выйти новый кейс, если речь идет о операции, то это кейс операции, если какой-то другой тематический ивент, то он будет связан с ним. Все последние операции имели какую-то особенную стилистику и маскота, по идее на этот раз должна быть морская тематика, судя по странным намекам в аккаунте CSGO, маскотом в виде акулы или челюстей. Турнирная ротация карт останется прежней, однако уберут практически все текущие комьюнити карты и на их место добавят новые. Помимо моих инсайдов, это очень просто доказывается через официальный аккаунт CSGO, смотрите, в списке на обновления находятся Мока, Grind, Pitstop и Calavera, однако если посмотреть на страницы этих карт от изначальных разработчиков, ни одна из них в последнее время не получала обновлений. Следовательно, их убирают. И если бы разработчики CSGO публиковали версии совместимости и для Danger Zone карт, то этот список пополнил бы еще и Frostbite. Он был добавлен с операцией «Сломанный клык» и фактически находится в игре уже более 10 месяцев. В качестве замены Frostbite можно рассматривать DZ County и DZ Vineyard. О обеих картах я вроде как рассказывал на канале, но проблема в том, что несмотря на всю крутость вайнярда, его делали те же мапмейкеры, что и фростбайт, а добавлять карты одних и тех же разработчиков два раза подряд обычно не принято. Помимо этого, к моменту, когда разработчики CSGO выбирали новые карты для обновления, Вайнярд еще не был готов, и в этом обновлении, если я все правильно понимаю, выйдет ДЗ County. Однако, важно подметить, что в предыдущей операции должна была выйти еще одна официальная, не комьюнити-карта ДЗ Fall. Об этом свидетельствуют оставшиеся в файлах модельки и текстуры, так что вполне возможно к этому разу они таки успеют ее доделать и может быть мы сейчас увидим сразу две новые дз карты. Также в комьюнити уже какое-то время ходит уйма слухов про добавление официального серф режима. Если кто вдруг пропустил, еще примерно 2 месяца назад XPO создатель сайта SteamDB выкатил статистику активных карт на официальных серверах CSGO. И к его удивлению, на одном официальном сервере один человек играл на карте серф beginner. Это очень старая комьюнити карта, которая помогает научиться базовым механикам серфа, и я думаю, что ни у кого нет сомнений, что этот разработчик CSGO решил затестить насколько хорошо это работает. К моему сожалению, у кого бы я не ни спросил, никто ничего не знает, так что подтвердить это на 100% я не могу. Проблема текущего серф режима заключается в том, что у него слишком высокий порог вхождения, и тут я имею виду далеко не саму сложность карт, новые игроки банально не будут заходить в браузер серверов сообщества или рыскать IP серверов в интернете, так что если Valve организует официальные серв сервера из главного меню игры, скажем на 32 или 48 человек, куда все смогут зайти, пообщаться, похвастаться скинами и при особых навыках попасть в таблицу с мировыми рекордсменами, было бы крайне прикольно. Параллельно с этим, закрытая бета-ветка rkv тест с предположительно новым API рендеринга Vulkan продолжает обновляться. Что интересно, буквально неделю назад разработчики Dota 2 объявили о прекращении поддержки OpenGL и DirectX 9, и о полноценном переходе на DirectX 11-12 и Vulkan. Незадолго после этого анонса в пакете библиотек, которые устанавливаются вместе с CSGO, произошли какие-то изменения. Связана ли ветка rkv тест со всей этой движухой, сказать трудно. Однако я не представляю, как можно отказаться от DirectX 9 в CSGO, ведь это чуть ли не единственная API, на котором работает игра. Ну, и напоследок, мой товарищ, который пожелал остаться анонимным, заметил, что совсем недавно Valve зарегистрировали новый таинственный товарный знак с логотипом CSGO. Важно подметить, что это нестандартное переоформление старого товарного знака, так как для этих целей не нужно создавать новую заявку с новым уникальным идентификатором. Предыдущие товарные знаки.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 Абсолютно идентично описанию торговых знаков Half-Life Alex еще до релиза. Я не буду делать громкие заявления, что готовится новая игра во вселенной Counter-Strike, но регистрация торгового знака это более существенное доказательство, нежели полившиеся последние 5 лет строчки в коде. Я не знаю, будет ли это Counter-Strike VR или Counter-Strike Reborn или что-то другое, но это точно что-то новое. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав пару комментариев со своим мнением о будущем обновлении, после чего обязательно глянув и предыдущий ролик, где я подробнее рассказываю о Steam Deck. Отдельное мега спасибо Lefty за самый топовый уровень спонсорства, а также Bedrockovu, Кассиару, Кризеру, Сирасуму, Вебстеру, Феникс Сорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Оддоку, Локесу, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Бомжченнелу. Увидимся.